Привет, дорогие зрители моего канала! Хотите бюджетный рецепт на Новый год? Я вам сейчас покажу, как всего за 6 долларов можно закрыть мясную строчку вашего новогоднего меню. Всего за 6 долларов вы получите гастрономический кайф, который будет равен 100 долларам. На куриные ноги я потратил 3,5 доллара, на пол-литра 10% сливок я потратил 1,5 доллара, и доллар я потратил на подсолнечное масло. В этом рецепте сливки смело можно заменить молоком, тем самым уменьшить бюджет. Кинзу, специи, чеснок я не считаю. Это недорого. Единственное, перед Новым годом вы, может, не найдете кинзу. Можно ее заменить кориандром. Куриные ноги обмыли, обсушили в бумажном полотенце. Зачем обсушивать? Да чтобы масло не стреляло, когда будете жарить. Вообще, эта идея мне пришла благодаря грузинской кухне. Я готовил на канале рецепт чкмерули. Поэтому он чем-то похож. Куриные ноги обжариваем хорошо до хрустящей корочки. А знаете еще в чем плюс этого рецепта? Его не обязательно готовить прямо перед Новым Годом. Ну допустим вы можете 30 декабря нажарить куриных ножек. А на следующий день минут за 40 до наступления Нового Года вы можете успеть доготовить это блюдо. И как раз к 12 часам оно будет горячее. Дальше берем глиняную посуду моих керамических друзей ссылку на их магазин оставлю в описании у вас еще будет время до нового года прикупиться классная посуда наливаем в нее сливки грамм 200 чеснок много две головки ушло Разрезаем пополам и слегка придавливаем. Далее грецкий орех в ступке немного раздавили. И тоже высыпаем в сливке. душистый перец и кинза кинзы не жалеем и маленький штрих красный перец солим с учетом того что я не солил ножки и можно еще чуть-чуть подперчить теперь ноги выставляем выливаем оставшиеся сливки при необходимости можно добавить немного воды чтобы увеличить объем за 40 минут до нового года разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем такую красоту на полчаса мы его пропарим и разогреем готово всего за 6 долларов вы получаете вот такую красоту очень красиво очень и смотрится богато и моя вам маленькая рекомендация перед тем как будете наливать сливки или молоко лучше их предварительно нагреть тогда вы справитесь за 40 минут до нового года либо же ставьте в духовку приблизительно за час. Ну, с вас точно подписка, если вы еще на меня не подписаны. Помните, я хочу успеть показать вам 50 новогодних рецептов до нового года. Это был рецепт номер 13.